Вот наши манжеты, это руки, что тут у нас изменилось, три полоски сделали, вот здесь вот три липучки, чтобы можно было их выше, нише опускать, поднимать. Используется более плотная внутренность и она не сдавливает, когда, когда зажимаешь на руке, она не сдавливает, то есть вот этот вот эта стропа она не давит на руку. вот И сделали больше отверстия. Здесь палочка. Все как и было. Вот так это выглядит. Сейчас одену на руку и покажу, как это выглядит. Вот, то есть берем вот манжету саму, так как коврик с самого начала жесткий, мы делаем вот так. Вдеваем по чуть-чуть сюда, чтобы было захватиться. За что. Все. И сейчас одеваю вот руку одел. И сейчас просто подтягиваю, потихоньку подтягиваю каждый. И тянуть надо именно вот сюда. Не надо тянуть наверх, рвать, не надо тянуть именно по направлению стропы. Именно по направлению стропы тянуть надо сюда. Вот так вот натягивается ножиток. То есть берем и вот сюда тянем. То есть, если мы будем тянуть так, изначально, когда твердая внутренняя подкладка, мы не сможем это сделать. Поэтому вот так вот натягиваем. Сюда. Все. И они крепко сидят. То есть, вот эта стропа не давит на палец. Здесь у нас получается мягкая подушка. Если не устраивает, берем, снимаем. И вот эту внутреннюю подушку отрываем и можем поднять ее выше под палец можем опустить ниже, можем палец одевать сюда одевать. можем не одевать просто брать вот так короче манжеты огонь ну и вот это ноги Значит, у нас здесь две петли, вот это идет под стопой, подрывается вот так, вот пятка, и здесь затягивается. Вот это не в затянутом положении, вот это идет под стопой. Здесь твердая подушка плотная и на пальцы не давит. Все, если надо поменять, можете вот эту поменять сюда все продумано если нужно будет менять все сняли карабин переставим вот сюда перевернули